Это могущественные помощники. Профессионалы, способные изменить ход битвы. Они очень сильные.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 Кидай под губу. А? Тяжелые времена, любовь и поддержка фанов придает нам уверенности. Слушай, это уже перебор. Разу два. И что нам теперь делать? Ну, как будто шаринган. Чтоб я к нему подошел теперь, стоит ведь все мои техники. Впервые вижу такой грязный шаринган. Слушай, что, Афна? за руки, что ли? Еще, Я, Давай, на пол. Я не вижу лица. Мне по душе. Давай прогуляемся. Правда? По Кайм магазинчикам украины. разве что? С другого да, вот и не ожидала! Да, вот да, вот да. <связывая> Всячески издевалась надо мной, оскорбляла и била. Я стал ее рабом. Это были такие прекрасные деньги. Что? What the fuck? Ты гей? Я? Нет. А я? Да! What is Lady, no Слава Укра... Я помню его лицо. Вот оно. Надо идти. Запомнил. В 27 говорит, от таких предложений не отказываются. К мама в своем репертуаре. Как же ты убиваешь женщин и детей? Легко. И свинца на них меньше уходит. Таким нахер идолом? Уж лучше сразу сдохнуть. Он недооценивает волю якудзы. Эй, Эй, говоришь это прямо нам в лицо? сражусь с тобой. Мы заберем твою широкодаму. Нет. Извращенцы. Ты успела. Еще бы чуть-чуть и быть беде. Трешка за решеткой по летке пролетела прямо под носом. Недооценивайте вилочку Вилочка Сильнейшее оружие во вселенной Считай, что это высечено на нашей печени Единошки, м... слышите? Пидор, блядь, улёбок А за пидора ты ответишь И за улёбка Так что похер, танцуйте Похер, танцуйте Я просто развешиваю кольца по Олимпийски для своего хобби. Какого хобби? Самоубийство пирожными. У меня свыше 300 миллионов йен долгов. Я вам помогу. Если бы мог, начал бы жизнь сначала. У меня есть вся сила мира. Я просто похлопну. Like я тебя ведь зарежу. Еще раз позвонишь, я тебе ебальник набью. Я уже договорилась. Save me. I'm the one to weigh a ton, don't need a gun to get respect up on the street. Under the sun, the bastard son will pop the plot to feed himself. In... <sighs> Значит, и я наряжусь купальник. Купальник. Если своего нет, я одолжу.